Стильные рюкзаки фабрика города Пьеза Золотой дождь. Красивые, стильные, модные рюкзаки из коллекции этой фабрики Золотой дождь. Покажу вам сегодня на примере двух рюкзаков, одна модель. Рюкзак просто бандический. Ну, и понятно, что образ можно с ним сложить. Mm -hmm. Тоже интересный. Стильно не значит дорого. Красивый тюрбан. Кофта. и second Что-то и мою с дочерью купили совсем недорого. Порядка, что-то около 200 рублей. Черные брючки строгие. И вуаля, образ готов. Сверху, сверху одеваем пуховичок. И все. Какие-нибудь красивые сережечки. Посмотрите, какой тюрбан нежный, объемный. И не видно, что у меня не прокрашены корни. Я выгляжу просто замечательно. Это вы можете делать тоже. Очень важно чувствовать себя комфортно, даже когда у меня что-то где-то не в порядке. Очень важно, как я это чувствую и как я несу и транслирую миру. Девочки всегда должны выглядеть, но за меня это очень важно, эстетически красивые. Почему? Потому что когда видишь себя в зеркале, ты себе нравишься. Ну и, конечно, я от этого себя лучше чувствую, комфортнее, потому что я более уверенная, мне говорят комплименты, понятно, что мне любят любую. Но мне важно выглядеть макушкой. Ну что я все о себе, о себе. Давайте о наших рюкзаках фабрики «Золотой дождь». Один из этих рюкзаков я показывала летом. Вот такой красоты. Неземные. Серый с темно серый и черный. Шикарная вышивка. Смотрите, какая. Здесь Девушка. спереди и сбоку у меня на офицерской шинели шинель мне подарил брат он закончил военный институт и не знал куда ее деть я увидела и выпросила пошла к портнихе она мне ее перекроила а производитель золотого дождя по моей просьбе сделал мне вышивку ну, посмотрите как это круто выглядит Это очень интересно. Ну так, давайте вернемся к рюкзакам. Да? Показываю на примере черного. Это сумка-рюкзак. Стиль городской. Носить можно в любом возрасте. Он очень мягкий. Достаточно комфортный. Когда рюкзак мягкий, в него можно положить очень много всего. Использованы цвета черный, потом бронза, нежно-розовый, серый белые нитки. Это аппликация плюс вышивка. По бокам кармашки глубокие, на клепочках Они довольно плотно застегиваются, поэтому не нужно бояться, что с них люто что попадет. На задней стенке карман на молнии. Ручка, которую можно носить как сумку. Две длинные ручки, которые остегиваются совсем на карабинах. Их можно отстегнуть сверху и снизу будет сумка. И один длинный ремень можно просто пристегнуть вот сюда на две рамки, на которые держится ручка. И можно просто повесить через плечо, либо через тело. Вот такой классный рюкзачок. Цена его на сегодняшний день 2700, даже 275. Цены ушли, они только увеличиваются, растут. Ничего с этим мы сделать не можем, но мы можем быть красивыми. да? Поэтому ну, ну вот так. Смотрим, что внутри. Внутри очень большой удобный вход. Два бегунка. Можно открывать либо справа, либо слева. Оттуда, откуда вам удобно. Хороший плотный подклад. На задней стенке карман на молнии. А на передней. Два кармашка вот такие. В общем, Цена тюрбана 1100, с учетом того, что моим подписчикам скидка 10%, процентов. Высчитывайте, смотрите, так как вам удобно. Все размеры, описание нашей страницы во всех соцсетях оставляю внизу под видео. Вы можете мне задавать вопросы, писать в личку восемь девятьсот четыре четыреста шесть ноль я отвечу на все ваши вопросы. Вайбер, Ватсап, Телеграм. Куда, куда вам удобно. Пишите, отвечу обязательно. Отправки делаем Россия, Казахстан, Украина. Да. да. Да, да. Россия, Казахстан, Украина. Более подробно рассказываю об этом рюкзаке. Вот в этом видео. Подписывайтесь, ставьте лайки. Мне очень важно. Знать ваше мнение а лайк дает возможность расти моему каналу. Поэтому жду ваших лайков, комментариев. С уважением, ваш эксперт. Здоровья вам и вашим семьям. Пока!